В Томском физико-техническом лицее стало больше классов, где преподается робототехника. Об этом директор учебного заведения рассказала губернатору области. Сегодня Сергей Жвачкин приехал туда, чтобы ознакомиться с результатами внедрения этой дисциплины. Напомним, к началу этого учебного года глава региона подарил лицею 12 наборов для конструирования роботов. О подробностях визита расскажет Иван Клёсов. Робототехника в этом лицее – обязательный предмет. С 1 сентября здесь увеличилось число классов, где он преподается. К началу учебного года губернатор области подарил лицею наборы, поэтому в учебном плане появился начальный курс по робототехнике. И мы 5-6 класс, у нас в обязательном порядке занимаются робототехникой, То есть это обязательные занятия в учебном плане. 7 класс тоже обязательные занятия, но это уже вне урочка, там микроэлектроника. С 8 класса они уже делают выбор для себя. До этого у физиологии физико-технического лицея были различные наборы, рассчитанные на более старшие возрасты. На оснащение руководство учебного заведения потратило 4 миллиона рублей. В итоге сегодня лицей один из немногих, где конструирование роботов включено в учебный план. Результатами становятся победы на различных соревнованиях и участие в фестивалях по робототехнике. В классах лицея очень много технических новинок, которые показали губернатору. Вот так, например, выглядит лабораторная по физике». Специальная программа выдает график, по которому и делают расчеты ученики. Конкурс на поступление в этот лицей сегодня составляет 4 человека на место. Сотрудничеством уже заинтересовался Тусур. Во время визита было подписано соглашение, по которому ВУЗ создает кафедру в учебном заведении. Основная идея состоит в том, чтобы готовить уже с раннего возраста профессионально ориентированных молодых людей, которые потом, после окончания ТУСУРа, будут работать на высокотехнологичных предприятиях. С... Губернатор области отметил, на примере таких учебных заведений в будущем возможно получится восстановить подготовку инженеров-конструкторов, которые уже будут знакомы с современными требованиями. Это не значит о том, что обязательно все дети, кто занимается в этих кружках, они станут там большими. Гениями по робототехнике. Самое главное, что мы готовим человека в жизнь. Кроме того, отметил губернатор, что такая подготовка позволит еще и с малых лет готовить кадры для томских высокотехнологичных предприятий. Иван Клесов, Иван Патлусов, Вести, Томск.